Ничего, на самом деле засовывать туристическую группу в эту мясорубку прогона через Большой Екатерининский дворец или Елизаветинский дворец. Там конвейер. Качество экскурсоводов оставляет желать очень даже много лучшего. В качестве групповода я одно время ходил с группами, аннотируя для себя, и пришел в ужас. Дело доходило до того, что они не знали экспонатуры. ничего не могли рассказать о интереснейших экспонатов, тут же стоящих. Но и про то, что они знали, они говорят банальности. Они зачастую не выявляют суть портрета, мраморов и так далее, и так далее, и так далее. В некоторые мемориальные помещения.. Только Сталин, ну хорошо, нельзя заходить в кабинет и направить сам Но ты же расскажи, что здесь произошло. Какой указ был подписан, когда он обмакнул перо в эту чернильницу, инклюстрированную молохи там? То же самое. Строгновский не Молговневский, всегда в нем тысячу пальцы. 30-летний был зеленый салат, но цвет стал розовым. А кто дает 30 А что конкретно это произвали? Каким важнейшим событием России конца 18 1 четверти 19 века относится этот дворец? Кто здесь знает, что примерно старший сын и наследник хозяин этого дворца, был первым, кто предложил императору Александру отменить крепостное право. Это И с этого началась влившаяся почти 20 лет борьба за отмену крепостного права легальным, законодательным путем. С 801-го острованным только номер 18 -го. Там великолепный сюжет, какой то был человек, 18 лет он штурмовал чуть больше 40 умер от разрыва сердца, не мог пережить гибель единственного сына, которому ядро под Реймсом за неделю до победы Наполеона голову отравил. Вот это говорит о том, что экскурсовод должен очень глубоко проникать материал, иначе это не искусство, иначе это вот. Это не учителя, у а нас, у нас училки обоевы пола. Результат на лицо. Каждый год приходят наши вузы, университеты, институты. Вот, собственно говоря, друзья мои, мы здесь медицинский в Петербурге, и мы отталкиваемся по медицинской академии, мы двигаемся дальше по городу, по клиникам, больницам и по домам, держили великие хирурги. Далее. Есть юридический Петербург, эпоха судебной реформы 1864 года, великие судебные деятели, судьи, адвокат, следовательно. Снова пошло, пошло, пошло, пошло, пошло, Причем литература, она не за семью замками, не в спецхраме. Знаю просто наоборот используя тот же самый компьютер с интернетом не для переписок, не для просмотра кинофильмов, понимаете, да? А целенаправленного поиска документов и литературы. Нет, там много рекламы, но есть и достойная публикация. Значит, вам нужно вступать у себя дома, в духовную связь, если получается глубже. Значит, с высококлассными, библиографами ваша областной библиотеке, если это вылета, имеется ли вы выходить значит, на Москву Петербург. Это, кстати, еще не початок поля. Они с охотой за некоторую плату откликаются и поддержат плату, потому что им, как вот всяким настоящим профессионалам очень специфическим по своей профессии, людям. Им необходимо общественное социальное признание. Они его чувствуют через бращие так Итак. Вот. И это мы проскакали по поверхности. Понимаете? По самым верхам я не копнул на самом деле. Понимаете? Есть маршруты, построены только на личностном моменте. У нас вышел несколько дней, посвященных набережных центров. И очень грамотно построенный человек с экскурсионным делом имел длительные интимные отношения. И от дома к дому, от человека к человеку. Значит, я сам, например, когда веду дворцовую набережную, люблю вечером, конечно. В теплый время. У не по такой погоду. По конечно экскурсии почти невозможные экскурсовод свяжит довольно быстро и там очень многие заболели курсант а вот теплое время скажем с мая по конец сентября по уже всего раз удалить вот за два дня то есть два раза по два часа понятно от Троицкого до дворцового ну можно дойти до Сенатской площади, плавно перетечь в ночную экскурсию. Ночную экскурсию. В течение лета. Почему нет? В историческом центре, в пешочке. Но надо иметь сеть с гостиницей. То есть автобус должен дежурно ожидать, чтобы двум часам привезти, в том числе и с двух Ну, уже в третьем часу люди всегда устоят. Начать около полуночи. На два Кафе работают еще частично, в кафе можно это вот. Экскурсии на, на прогулочных пароходниках, точно так. Днем, ночью до развиления мостов. Раньше был шикарный маршрут, теперь вот, гуртатические роботики закрыли. Можно было сеть напротив дома Александра Сергеевича Пушкина. Проплыть по мойке потом новоадмиралтейским каналом выйти в небо, у адмиралтейского завода и дальше плыть вверх Неве мимо стенки адмиралтейского зубных дать корабли но тут надо знаете историю строительство броненосного флота в конце 19 начала 20 века выводить на цусину все эти корабли и официальный вопрос которые приняли погиб но там, вы можете показывать, слева, почти уже на часов не стоящие на месте, спас на воду, разрушенную в 32-го году рабочий по приказу, к ее. рабочие адмиралтейского завода, профорганизацию, моря нет трогать. Чтобы был храм в память. всех погибших моряков русского флота за слишком. лет Так что нам повезло, чтобы в Каннштадте не разрушиться Экскурсия в Каншат это особый рассказ, и там центром должен являться собор, потому что сами по себе военно учреждения – это специфическая краснокирпичная архитектура, которая может утомить. Но тогда рассказ о людях, с которыми связаны эти создания. И так далее, и так далее, и так далее. Естественно, это вообще особый закон, но он должен опираться, конечно, на знания Садового парков и знать, что такое были сады в XVI веке, в чем была революция Петровского времени, понимаете, да? Но причем надо честно сказать, что летний сад в том виде, в котором он существует теперь, никакого отношения не имеет к тем эпохам, которые якобы теперь там представлены. То есть к Петровскому времени. Видели, да, это все да, Сравнение тогда нужно. Грубо говоря, Первый сначала бывает в Петергофе. Понятно, да? Показать систему интимных фонтанов нижнего сада. А потом приехать и показать. Я не пойму, потому что там нарушен главный принцип соотношения размера фонтана с площадью пустого пространства и размером, и формой Садору паркового массива вокруг, фонтана. о чем мы там говорим, с летним садом в хрустальной пирамиде 56 трубок. А в подлинной пирамиде в Петергофе 52. А -а -а. Нет, это говорит не о том, что говорит об отсутствии эстетического чутья ночь, только деньги. Если уж он бы так встрял этот грот, они же с садик философов, еще ряд, что этот якобы Петровский грот было сделать так, чтобы не было руины. Вот а тогда можно было бы говорить о Петровском времени. Он новый, с блестящими камешками и с, пока что еще не облезший сказал да? Но я облезет на Технологии. Вот вам сады в городе, но есть томический сад. Но опять таки надо рассказывать, что это, что осталось от Потемкинского сада. Вы должны знать, что для петербургского иммигранты томический сад вот этот, что это Чуковский, цитировать Крокодила, понятно? Вот так крутить, поэтому надо. Есть у нас Маленький садик, Ой, перед Витерининским институтом, сейчас это газетный фонд, частично в журнале, не, не знаю, хочется сказать, интеракции, публичный для российского вход с Литейного, скорее всего, с посажем, на который мы летели, не ближе Тоже очень интересно. Юсубовский садик. Вести туда и расслежь отсюда весь русский конькодежный спортофигурное катание про железную дорогу, великолепно, музей, а потом на Балтийский вокзал и экспонаты под открытым небом, в лучшем состоянии, чем в 19 километрах, и все ржавеет просто. Видите? Ну, это я включаю просто в саму систематику. канал и «Перить» это опять-таки рассказ о домах и о людях, которые жили, смотрели из этих окон до Бужинского, облоки а и так далее. Вот только тогда Северная Венеция, второй Схотболь начинают совершенно по-другому разворачиваться. Вообще главный принцип – это вочеловечивание. Экскурсант может быть не в ладах, ни с русским языком, ни с нашей отечественной историей, ни с нашей архитектурой. Но рассказ о человеке ему близок, потому что он сам, какой бы он ни был корявый, человек. Вот так должно это устроиться. Вот этого вы должны требовать от туристических фирм Петербурга, с которыми вы хотите вступить в контакт. А они должны на эти требования откликнуться, чтобы иметь вас как своих контрагентов и источник дополнительного дохода. Сообщество такое лучше при лучших экскурсах. Нет, Но пока, такого, пока так, такого нет. Потому пока такого нет. Давайте так, пока такого нет. Пока такого нет. Пока такого нет. Пока такого нет. начинается. такого нет. Пока такого нет. Пока такого нет. Пока такого нет. Пока такого нет. Пока такого нет. Пока такого нет. Да, да, да. Конечно, должно быть не дизайна. А у вас есть контакты? Нет. <с topics> а, <вы>, а, а визитки на анализе? Ну вот нашего клуба, да, из Класс, вашего, вашего, вашего, вашего Нашего исторического. Прекрасно. Парень, Прекрасно. Парень, пожалуйста. Парень. Не просто так временно провести а -а -а. А акцию рекламную. Да. Ну <свят свят> почему Мы дотягиваем до 1 второго 2 ряда дальше продолжим. Пожалуйста. Пожалуйста, вопросы. Что нибудь Почему? Запомните, раз всегда... Готовьте радость сюда. Дурацких вопросов нет. Если этот вопрос волнует вас, он дурацким не является. Мнение окружающих вас волновать mm -hmm. не должно. Вот у вопрос. Какой у вас самый любимый о котором вы рассказывали? Нет, у меня такого нет. У меня есть дурац... mm -hmm. некая группа любимых объектов. Казанский собор, территория вокруг это с Лавров, спас. на Крови, это дворцовая площадь Александра Невского, 17. нас В то время я водил экскурсию по улице Моховой, пока не закрыли большую часть дворцов под землю форма да, не ограничивая не ограничивая. для того что вот а, наш друг большой а, виктор бычков ну, вот, кто видел Кузьмича, помнит актер да вот продержит да. да. центр и они делают крупные мероприятия костюмированные, и мы готовы сделать до реконструкции каких-то собой есть все какие-то фантазии вы можете написать и мы что-нибудь введем обязательно а можно можете... узнать фамилию григорьевича Хибрис. А Вот там написано все. Я какие что загробные. Все написано. Вот, У тебя вот, в вот, вот, буклетике там перечислено, можно что-то подстраивать. Значит, публичные лекции И я читаю сайте. два раза в неделю. По в да. 8 часов в пространстве Цифербург. По да. А есть что-нибудь здесь из Петербурга? Нет, Единственное, нет, что... Единственное, что вот историю, по России мы запи... историю России мы записываем, Володя снимает каждый день, и мы продаем эти лекции. В интернете. Вот сейчас у нас 9 лекций готово, и вот 9 умножить на 180, это вот такая цена этого цикла. Как только добавляем лекцию, добавляем цену. Ну, делим риски, потому что мы это живой такой... Вот, материал, и веду, Очень рекомендую... И веду лекции по истории изобразительного искусства. Но они не здешние, Но, вот они должны ждать, да. когда мы сделаем. Мы тоже записываем аудио. Ну там только аудио, а это конечно не то, это нужно. Да. Я знаете о чём подумал? О том, чтобы э, вот, про манеру вести экскурсии, но это вот как истинная реакция, то есть вы начинаете говорить про здание, потом кто там жил, что он делал. Про здание совсем немножко, я вам основном расскажу про людей. Я не люблю люди, классический способ. Через... А вот здание, которое у нас лезет, скажем так, там, там, жили там, mm -hmm. жире и представлять поскольку, да. я просто представляю, сколько трейдер можно стремиться. Да. А я часами уже не дадю. Нет, но ну, мы стараемся не больше, двух часов, а в человеческого факта. Приду в старт. Поэтому вот от Кламара и до аничьего моста, даже там они не дотягивают уже где то только двух часов на аничьего моста. Я не веду на манеру. А на манеру а они бросятся, естественно, я вижу, а на манерную точно там основной рассказ «Убийство Александра Но есть специально от который был способен вот эти 800 годы. — Скажите, экскурсии не рассчитаны на очень подготовленные людей? — Нет, на тех, кто откликается, на тех, кто способен не затворяться вот эту скорлупу. Там по разным вопросам скорлупа возникает, да? Психологически социальные проблемы, культурные проблемы. Те, кто способны разработать те, кто не погрязли вот этом, и не хотят никого не тогда -то это срабатывает. Вы, наверное, строите клиенты? Приемные... Ну, Вы, Тут, Нет, но ловить, как ловить, же их не построить? Я сразу вспоминаю, как я служил в ракетных войсках с назначения. И они начинают это чувствовать, мужская ну, часть. Немножко играют сержанты марсевой пехоты, разгоняет гоняют ново ну, а для того, чтобы их не убили в первом зубаре. И после этого все нормально. Нет, Ваши экскурсии рассчитаны только на граждан российской венерации? Нет, не говоря. Можно, конечно. Но нужен либо переводчик, либо они должны знать наш лидер. Строгану на Фунин в Там рассказывается вот этот, эта часть, только применить времена Александра I, пока он был в й год. 1818 год. Николай Первый. 1825 года, да. 14 декабря. Нет, если про это, вот про то, на что выходите, сами, может быть, помните, это полмички Селек. Это летение проспекта, это самое здание и парадного подъезда. Это вот там рассказ о нем, конечно. Это последний правильный поплывчик от Ленинской паспи. Он 20 лет. И не получилось. Но он их доехал. Его племенники освободили в, истер, в 61 году. И он еще был жив. и был, что знал. Да. Здесь Мы не поняли, что проект был, но он не осуществился. Да, мы-то что-то, мы как-то, где-то много. Да. То есть, трогано. Да. Быть. Да. Нет, не император откидывался, но позиция дворян оказалась. Абсолютно перспективно. И невозможен было переодолеть. Ну, это особая искусство, на самом деле. Петербург и отмена припасного права. Тем более, пусто и наполел ну, это все, как я А можно а, еще? Да, конечно. На того я... Кстати, при Да, в искусстве есть. Два года нахер, за два года. Очень трудно. Двойки ставите. Естественно. вот Сегодня мне пересдали второй раз, опять провалили. Вся группа. Приеду, в чем не случается? Этот вопрос, Ригория, просто моя дочка училась для <связи> Владимира И когда Ирина уже и делала, <связи> мама не стала. боже, Ира, ты про какого не первый раз задала. Я говорю, что именно оттуда. И, и, стала детал, и, и вот этот вот танец э, сатанинский... Это с... <связи> реакция на слои, тройку, да? <связи> Нет, просто с голова. Количные качества. Ну, сначала про количество, а потом хотелось бы Ну, у меня семестр через проходит проход около 250 человек. А уходите? Не, но у нас запрещено. Теперь действительно вуза запрещено. А качество очень плохое каждые два хуже. Нет, улучшились человеческие параметры. Знаний нет, но улучшились человеческие параметры. Еще лет 5 назад, 18, 18-17 лет. По-другому это название. То есть, их так, ты, так ты нет. и что? Нет, что? я бы не сказал, что там человеческие качества не Изобретатель какой он человек? Маленький, но они чудовищно необразованные разу. Возникло желание, тем более что есть материал. Значит, у меня программа, но она заканчивается. С компьютерами вообще, значит, нашли телеканал Мир. Да, да. Стартую, да. Вот с, 63 -го года, с, марта месяца, 60, с 13 -го года с марта месяца программа называется Освобождение. Вот там по 40 секунд, по 50 секунд в день. Всего это длится 2,5 половиной минуты. Но каждый день Что длится? рассказ об одном дне Великой Отечественной Войны. Вот Неделю назад я записал март 1945 года, канал «Мир освобождения. Да, он вещает нашим соотечественникам. Опираясь на эти материалы, которые готовлю все выступать не могу, я решил сделать на историческом факультете Санкт-Петербургского государственного университета три открытых лекции для студентов, преподавателей, членов военно-исторической ассоциации нашего года, вообще всех желающих. Я буду рассказывать, о том, как шли военные действия с 1 января по 9 мая 45 -го года. Примерно на 7-8 фронтах, в основном 4-5 фронтов главных. Плюс, как они развивались на Западном фронте у наших союзников и на Тихом В 63-м я очень много рассказывал про войну в Африке. Англичане. американцы на Потому что хотелось, чтобы, конечно, было Великой Отечественной Центр, чтобы было понятно, что такое Вторая мировая. Вот. И вот, надеюсь, представить это на суд наших петербургских служб. Значит, это будет 6 марта, первая лекция в 19.00 на историческом факультете университета. Это Менделеевская линия, уже вот кончаются 12 коллегий, и справа создание стопов. Вот там это будет происходить во втором этаже, история оборудования. Сейчас мы с отцом работаем над видео Вообще наше творческое сотрудничество, для уже два года, мне уже кажется, что почти, ну, летом будет два года, оно породило целый ряд, интересных отголоски которых, может, некоторые уберите тоже в интернете, а? посмотрев за 13-14 год. Вот наш сайт, исторический блог. Ну и вот Володин, наш бессменный оператор, он Бессмен. почти полтора года. Но без него это просто невозможно было бы закрепить, потому что, вы понимаете, «Вэр Баваран» скрыть команды, а здесь только «Вэр Баваран» Пожалуйста, Еще. Потому что если нет, я заканчиваю. Пропуски на занятиях, у вас, наверное, нет? Нет, некоторые наиболее отчаянные личности пытаются. Потом, получается, долго лечиться. На да? первой сессии отчаянные. Ну, я стараюсь, естественно, затянуть свое чародейство студентов. Потому что не могу себе позволить, чтобы им было скучно, чтобы они были посещали. Но ну, это принцип, вы понимаете. Иначе надо профессию проводить.